если смотреть на новый формат как вариант не развозить сопли и играть лишние матчи, то да, наверное, это неплохо. С другой стороны, у нас же в премьер-лиге сейчас 14 команд. То есть, я думаю, что не помешал бы и какой-то еще немного игровой практики, потому что ощущение такое, что мы вечно хотим долго готовиться и потом кого-то обыграть. Но всегда нам чего-то не хватает, потому. Может быть, может быть единственное, чем оправдано введение этого формата, который сейчас есть, это то, что не хватает где-то даже стадионов, опять же, вот эти команды и. Разве что только этим. С игровой точки зрения, чтобы хорошо играть в футбол, надо много играть в футбол. Даже несмотря на то, что сейчас там есть у нас, да, действительно кочующие команды в высшей лиге, которые в премьер-лиге, которая играет не дома, все равно мы не Франция, мы даже не Англия, чтобы у нас условный Уиган в виде запорожского Металлурга выиграл кубок и дошел до финала, нет, мы совершенно, наш футбол к этому не готовы, этого не произойдет, может там где-то вылетит команда какая-то, какая-то команда первой лиги, там обыграет представителя премьер-лиги, но все равно такие клубы, как Шахтер, Динамо, Днепр, да, и те, кто немножко пониже, как Ворскла, все равно они настолько сильнее сейчас всех представителей низших дивизионов. Там сенсации в виде выхода какого-нибудь маленького клуба, финал даже, нет. Не может быть. Не такой наш футбол. Это невозможно. видео.